Октябрь, небеса холодны, Мокрые огни, а туман словно дым. На плечи упал тяжело, Мелкий дождь тихо, шел вдоль под набережные плети. Ничего, от тебя не стою. Нас как прежде двое, я, я и ты. Плыву, кружим облаков. Здесь любить так легко, все теряюсь до конца. Зонку а пешат а